Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы пишете нам на почту собака ком, а также оставляйте в комментариях, оставляйте на нашем канале Дискорд. И сегодня на ваши вопросы будет отвечать Марк Анатольевич Соркинс. Здравствуйте, Марк Анатольевич. Добрый вечер. Итак, у нас первый вопрос. Что представляет из себя народная демократия? Не является ли это отступлением от научного коммунизма? Ой народная власть народа, да, если в дословном переводе. Демократия – это вообще обман. Всегда любая известная нам демократия в основе своей имела один бесправный класс. Поэтому демократия – это обычная буржуазная обманка, которая прикрывает неким цветочным флером диктатуру буржуазии, а мы Ведем речь о диктатуре пролетариата. Вот и все. Диктатуре буржуазии можно противостоять только диктатуру пролетариата. А все демократии – это игрушки, предназначены для оболвания людей. Спасибо. Следующий вопрос. Вот при современном уровне искусственного интеллекта, как вы собираетесь обезопасить всех тех, кто сейчас придет под ваши знамена? Или это акция по утилизации активной части населения? Пожалуйста, не говорите мне, что никто ничего не узнает, и вообще вся переписка зашифрована ей закон о защите частной жизни. Я читал на форумах, что есть бескрайние поля, заполненные техникой для разгона протестующих. А как вам название бронеавтомобиль-каратель? Ну, или что в армии 700 тысяч человек, а в Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, спецназ, ОМОН и так далее, что-то около 6 миллионов человек. Наверное, страна опасается внешней агрессии? Ну, как я понял, задающий вопрос просит, чтобы мы ему привезли справку из ФСБ, заверенную в администрации президента, что мы в ФСБ не работаем. Ну, не можем мы такой справки предоставить, нет ее у нас. А если человек что-то боится, то зачем ему принимать участие в борьбе. Пусть сидит дома в норке. Потом, после нашей победы, будет рассказывать, что он тоже боролся, страдал, мучился. И на основании этого требует себе различные жизненные блага, которых у коммунистов не будет. А то, что на сегодняшний день в сухопутной российской армии 300 тысяч человек, а в Росгвардии 400, ну, это понятно. Любой буржуазный режим больше обеспокоен ситуации внутри страны, чем э, э, вне ее, потому что буржуазия разных стран между собой за счет своих народов всегда договорится. Так что, извините, ничем вам помочь не можем, справку предоставить не в наших силах, мы ее не имеем. Спасибо. Следующий вопрос. Почему, пусть даже при большом количестве мигрантов, скандинавская буржуазия, в отличие от россиянской, позволяет достойно жить населению, в том числе и мигрантам? У них отнюдь не маленькие зарплаты там, у мигрантов. Иметь хорошие соцгарантии, прогрессивную налог налоговую шкалу и так далее. Буржуазия там что, наелась или как? Почему они не сделают соцразделение больше свою пользу, как делают в России, если есть все возможности на это? У мигрантов никаких социальных гарантий в странах Скандинавии нет. Все социальные пакеты, все страховки и прочее, прочее, прочее, только для граждан этих стран. Поэтому в самом вопросе лежит соответствующий ответ. Мигрантам там платят процентов на 30 меньше, чем местным жителям. И у них весьма очень сложные проблемы с законом. Малейшее нарушение пошел вон выселит из страны за 5 минут. Ну, а то, что буржуазия всегда эксплуатирует больше тех, кто безответен, кто не отвечает на эксплуатацию, или не может ответить, или не хочет, так это обычный процесс. Так что не надо надевать красивую одежду на скандинавскую буржуазию. Она такая же, как любая другая. Свой народ, да... Она делается участником грабежа, а мигранты ей всего лишь нам все нужны для неквалифицированной работы и, соответственно, для определенного уровня эксплуатации. Вот и все. Спасибо. А у нас следующий вопрос. Может ли быть НЭП при следующем создании СССР? Что такое был НЭП при создании СССР или новой экономической политика? Ленин назвал ее отступлением от социализма, потому что было необходимо, э, во-первых, э, упорядочить э, финансовую систему государства, а для этого необходимо было определенное первоначальное накопление. Это с одной стороны. С другой стороны, бороться с наследием царского режима, ведь Продразверска установила еще царское правительство. Эту политику продолжал Керенский, эту политику были вынуждены продолжать большевики во время гражданской войны. Окончилась гражданская война, необходимость продразверстки отпала, поэтому два закона ознаменовали новую экономическую политику. Замена продразверстки твердым продналогом и закон о свободе торговли. Это дало возможность Советскому Союзу за три года установить твердую финансовую систему, Надежную валюту для работы как внутри страны, так и за рубежом. Ведь, по сути дела, любой, так сказать, прыщик и пупырышек время Гражданской войны, я уже не говорю о крупных белогвардейских правительствах Полчака, там, Деникина или Миллера э, на севере. Все вы постарались выпускать свои деньги ими расплачивать. Да, вроде Папандопола, министра финансового по Папандопола из Одессы. На бери все, я себе еще нарисую. Поэтому было необходимость создания твердой финансовой системы и ликвидации того финансового хаоса, который был в стране. Понадобится ли это когда-нибудь еще? Все зависит от конкретных условий. Но я думаю, что в данной ситуации оно не понадобится. Поскольку класса крестьянств уже не существует, и есть достаточно быстрая возможность организовать государственные хозяйственные предприятия. На тех же, будем говорить, 40 миллионов гектаров, которые выпали из сельхозоборота на сегодняшний день в Российской Федерации, имея в стране ну, порядка 10 миллионов мигрантов во всех разных точках. Достаточно просто предложить им вид на жительство и разрешение на привоз семьи с предоставлением соответствующей, будем говорить, хотя бы временной жилплощади, в тех местах, где они будут работать, может достаточно быстро поднять те земли, которые заросли бы Для этого допущение капитализма не нужно. Я думаю, так. Спасибо. А у нас следующий вопрос. Итак, рас, расскажите о минусах союзной Конституции 24-го года, 36-го года и 73-х годов. Почему эти минусы, которые были в этих Конституциях, возникли? Ну, Конституция 24-го года повторяла Конституцию 18 -го года Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. В ее основе лежал где лежала декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. В Конституции было записано, что Союз Советских Социалистических Республик является государством диктатуры пролетариата. Он устанавливал для определенных категорий граждан лишение избирательных прав, в частности, как говорится, потомков эксплуатарских классов и, собственно говоря, нового эксплуататорского класса кулаков в деревне. Также он лишал э, избирательных прав э, тех э, частных собственников, которые э, были Непманами и держали различные рода мелкие предприятия. Основной принцип был выбор и комплектование советов снизу. Я думаю, что это правильный принцип. В 1936 году этот принцип уже исчез. Конституция же 1977 -го года, она закрепила поворот социализма назад в капитализм. Потому что был принцип уже не диктатуры государства диктатуры пролетариата, а государство некое общенародное. Что это такое общенародное государство, никто до сих пор не знает. Но я могу сказать, что вот Конституция 24 четвертого союзная Конституция, она была вынуждена и в каком плане? Потому что создавали не унитарное государство, а федеративное. Оно по определению слабее, чем унитарное. Но это была вынужденная необходимость. И большевики это понимали. Ленин писал об унитарном государстве как наивысшей э, форме государства. Но весь колониальный мир смотрел на новое здесь государства смотрел, как оно решает э, э, проблемы национальные. Поэтому на это, как говорится, вынуждены были идти, несмотря на имевшийся план автономизации Сталина. Дело в том, что Сталин был председателем, как нарком по делам национальности, он был председателем той самой Конституционной комиссии, которая готовила проект Конституции. И вот у него в этом проекте Конституции был заложен план культурной автономии. Он был Лениным расхритикован, поскольку был не своевременным. В 1936 году, это тоже было еще не своевременно. в 1945 году на волне победы вполне можно было объявить о создании общности, <как> новой общности людей в советском народе и ликвидировать деление по национальному признаку. Но это сделано, к сожалению, не было. И, собственно говоря, в позднее советское государство как раз разодрали на куски национальные элиты, выросшие, как говорится, в недрах КПСС, не случайно практически везде президентами там и прочими-прочими-прочими стали первые сектарицы как вам союзных республик, за исключением, пожалуй, только Беларусь. А так они везде стали президентами этих стран. И немедленно из коммунистов, как говорится, содрав себя, как средийский, красную кожуру, немедленно переродились в националисты. В будущем, чтобы этого избежать, нам придется с самого начала строить унитарное государство на базе Российской Советской Социалистической Республики. Спасибо. Спасибо. Следующий, Следующий вопрос. Какой, какой уровень, уровень готовности, готовности к индустриализации концов, был, был, был, был, был Какой государстве? Какой был иностранным спецам и откуда брались деньги на это? И какое количество иноспецов прошло через индустриализацию? Значит, индустриализация началась у нас, собственно говоря, практически с первой пятилетки. До этого были работы по восстановлению транспорта и план государственной электрификации России в -Ро, который должен был подготовить определенные мощности для... Начало индустриализации. Совпало три условия. Значит, во-первых, это Великая депрессия на Западе. Во-вторых, начало коллективизации в нашей стране, которая дала необходимое продовольствие для обеспечения страны продуктами питания и освободила достаточное количество людей для работы в других сферах промышленности. И, наконец, начало первой пятилетки. Для, как говорится, для того первоначального рывка, ну, должен сказать, что Советскому Союзу очень помогло следующее обстоятельство. Военный агент царского правительства, а потом временного правительства на территории Франции, генерал-граф Игнатьев, переведя счета на себя, у него их никто уже не смог отнять, распродал все имущество, которое накопилось во французских кварталах для переброски в воюющую Российскую империю и Российскую республику временного правительства. Это было 225 миллионов франков золота. Эти деньги были переданы советскому послу во Франции, на, это деньги, на эти деньги закупались проекты заводов, и сами заводы под ключ. Иностранным специалистам, платили советскими червонцами, теми, которые печатали сами. Дело в том, что в этот момент советский червонец очень высоко ценился на международных биржах валют. Для сведения скажу, за э, номинал его «Золотой империал», то есть 10-рублевую монету царской чеканки, отдавали 0,96 бумажного червонца. То есть бумажный номинал стоил дороже, чем царский червонец. Поэтому иностранные специалисты охотно принимали его плату именно советские деньги, поскольку это была достаточно надежная валюта, и они вполне себе спокойно могли эту валюту при приезде домой обменять на ту или иную валюту той страны, где они жили. И для них эта работа была спасением, потому что Практически 2 миллиона иностранных специалистов прошли через первую пятилетку индустриализации. Позднее в них нужда исчезла, были подготовлены свои кадры. За первую пятилетку было построено полторы тысячи предприятий, которые производили средства производства. Было внедрено более 100 самых различных видов производства, которых в царской России не было, и они потом уже обеспечили дальнейшее развитие советского государства. А поскольку оно строилось как единый народохозяйственный комплекс, и показатели были не прибыли или рентабельность, а снижение себестоимости продукции или повышение и повышение производительности труда. Поэтому давало прирост валонационального национального продукта от 20 до 30 процентов в год. Такого рывка не знало ни одно буржуазное государство. Вот так это было. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Сегодня, Сегодня все на продажу. Что коммунисты будут делать с природными ресурсами? Природные ресурсы будут находиться в общенародной собственности. Их, естественно, будут добывать, их будут пускать переработку внутри страны, получать необходимый продукт, который будет поступать в общенародные фонды потребления. Какая-то часть будет удовлетворять потребности населения, какая-то часть пойдет на развитие собственной экономики. Что за странный вопрос? Спасибо. Спасибо. Следующий Спасибо. Вопрос. В октябре семнадцатого года большевики предложили выдвинули актуальные лозунги, и народ пошел за большевиками. Какие сейчас ясные лозунги должны предлагать трудящимся? В семнадцатом году Октябрьскую революцию совершали три силы, которые каждая из которых была мощнее большевиков. Это левый эсэр и анархисты. Поэтому были выдвинуты лозунги общие для этих трех партий. Это прекращение войны, мир и второй декрет, и второе решение земельной проблемы, которая не решалась с момента освобождения крестьян. То есть практически 46 лет эта проблема не решалась, с 1761 года. И первые же декреты советской власти о мире и о земле, эти вопросы, в этих вопросах поставили окончательную точку. На сегодняшний день мы имеем дело с совершенно иным качеством населения. Если тогда 85% были неграмотны, то сегодня люди вполне себе способны разобраться, что служит причиной их личных проблем, их, их личных неудобств они спокойно, я думаю, разберутся в том, трудящиеся, что вся вина в том, что власть прилежит капиталистам, которые отчуждают в свою пользу их труд и получают на этом прибыль. Поэтому первый лозунг, под которым объединятся трудящиеся, это будет долой капитализм, да здравствует социализм. Спасибо. Следующий вопрос. Будете ли вы разъяснять, как коммунизм решит проблемы экологии ЛГБТ меньшинств и нарушения прав человека государством? Или вы отдадите инициативу либералам? Значит, во-первых, первый вопрос о перенаселении. Об экологии первый вопрос. Об экологии. Коммунистам придется решать вопрос очень серьезным образом. Даже, возможно, путем перенесение производства под землю, это один путь, но он тоже конечен. С другой стороны, освоением, очевидно, других планет Солнечной системы, что будет, конечно, не сразу. Но тем не менее, значит, Что касается ЛГБТ-сообществ, никаких сообществ не будет. Личное дело каждого, как ему вести свою половую жизнь. Но пропаганда этого будет запрещена. Э, ну, третий вопрос, что там было третье? Нарушение прав человека государством. Извините меня, каким образом, собственно говоря, пролетарское государство и диктатура пролетариата будут нарушать права пролетариата? А что касается прав человека, извините меня, это фикция. Пускай человек сначала научится выполнять обязанности, которые на него возлагают. А вот его права ⁇ это следствие выполнения им своих обязанностей. Если он не хочет выполнять обязанности, откуда у него будут права. Кто не работает, тот не ест. Так было всегда. Если ты не хочешь работать, то какие трудиться на благо общества, то какие у тебя будут права? И будет у тебя права. Спасибо. Следующий вопрос. Что конкретно вы понимаете под концентрацией производства и его расконцентрацией? Можно ли рассматривать эту концентрацию от финансового капитала? Дело в том, что финансовый капитал образовался на базе слияния банковского и промышленного капитала. А условием создания промышленного капитала была предельная концентрация производства. То есть в одном месте выстраивались некие гигантские заводы, которые производили продукцию из полученного сырья и до конечного выхода продукции. Расконцентрация производства применена либеральным глобализмом для того, чтобы лишить производства общественного характера, то есть лишить возможность коллектива предприятия каким-то образом влиять на это производство. Тем более, что, собственно говоря, внедрена еще так называемая холдинговая система, когда холдинг, держатель основных фондов и средств производства учреждает массу юридических лиц, которые как бы у него эти средства производства основные фонды орендуют. И когда рабочие этого предприятия выходят на определенную экономическую забастовку с экономическими требованиями, то они тоже сталкиваются с тем, что им говорят, а это уже другое юридическое лицо, потому что сегодня юридическое лицо можно оформить за полдня. Вот ваш, старое юридическое лицо, оно на банкротстве, Он там в конце коридора сидит конкурсный управляющий или там э, кто-то еще, вот идите к нему, и когда он сможет, он вам долги по зарплате выплатит. Мы занимаемся тем же видом деятельности, но мы вот тоже набираем рабочему. Вот вас-вас-вас мы возьмем, а вас-вас-вас нет. Таким образом, абсолютно будем говорить, трудящиеся, лишаются своего авангарда, конкретно на этом предприятии. Поэтому так сегодня важны общие политические требования для всех э, трудящихся. На экономических требованиях борьбу у, успешную э, трудящийся против буржуазии не построишь. Надо выстраивать систему пролетарской солидарности, а она возможно, только на базе политических требований. Потому что экономические требования, на раз... экономические условия работы на разных предприятиях, они разные, и невозможно их собрать в какое-то единое целое, чтобы выработать общие требования для трудящихся региона, повод там какого-то или даже всей страны. Их просто невозможно. А вот на базе политических требований это возможно, и это будет делаться. Спасибо. Спасибо. Следующий, Следующий вопрос. вопрос. Какое, Какое политическое, политическое требование можно выдвинуть прямо из его поддержания в блок всеобщей политической стачки? Это, видимо, продолжение прошлого вопроса. Ну, самый первый вопрос – это требование заключения коллективного договора не с юридическим лицом, а с владельцем основных фондов и средств производства, то есть с холдингом. Это самое первое политическое требование, которое можно выдвинуть. А почему оно политическое, вроде бы экономическое? нет. Дело в том, что это противоречие законодательству политическому законодательству страны, противоречие его трудовому кодексу. В трудовом кодексе записано, что несет ответственность наниматель перед рабочими и перед государством и там налогом и прочее, прочее. А теперь трудящие потребуют ответственности не от юридического лица, а от владельцев средств производства и основных фондов. Это уже требование политическое. И это требование поддержит все трудящиеся, без исключения. Чтобы не подвергаться произволу, о котором я предварительно рассказывал, Спасибо. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете о Ким Чен Ыне? Есть люди, которые указывают на то, что Ким Чен Ын – это современный Сталин. Так это или не так? И в чем разница? Благодарю. У меня нет информации по КНДР. Наши попытки взять интервью у так сказать, пресс аташе посольства КНДР по случаю годовщины их конституции ни к чему не привели. Надежной информации по ГНДР я не имею. Поэтому, что такой Ким Чен Ин, я пока ничего не могу сказать. Поскольку информация о том, как складывается у них э, структура экономики, что положено во главу узла, общенародная собственность или допуск частной собственности на производства, я просто не знаю. Спасибо. Спасибо. Следующий, Следующий вопрос. О переходе к в вашем понимании, его разрешат? А вот для этого и существует всеобщая политическая стачка. Если его не разрешат, у меня нет сомнений в том, что на 90% его не разрешат. Поскольку в Конституции нашей записано, что это не может быть изменено, частное собственное производство, то вот здесь будет несколько этапов. Сначала часовая забастовка, всеобщая, часовая всеобщая политическая стачка. Если не удовлетворят требования, потом суточная. Если это не удовлетворят, тогда бессрочно. Спасибо. Следующий вопрос. А может нам пора объявить санкции Западу? Хотя понимаю, что буржую глаз не выклевет. А какие санкции мы можем объявить Западу, вернее, Российской Федерации, если она включена в мировую систему разделения труда, если она находится в системе Свифт и все платежи осуществляют в долларах, какие она санкции может предъявить? Фигу из кармана показать. Или та баба, как в свадьбе в Малиновке, так сказать, юбку содрать, повернувшись голым задом к пану атаману. В том-то и проблема, что наши, как говорится, не наши, а буржуазные государства полностью находятся под соответствующим экономическим контролем. И никаких санкций встречных Соединенным Штаном предъявить не может. Спасибо. Следующий вопрос. Иностранные инвестиции – это хорошо или плохо? Скажите мне, пожалуйста, когда вы берете в долг под процент, это хорошо или плохо? Только иностранные инвестиции – это то же самое. Спасибо. Следующий вопрос. После распада СССР новая власть завладела деньгами страны. Если сейчас произойдет смена власти, есть ли хоть какие-то деньги на первое время? Видите ли, в чем дело? социалистическое производство построено таким образом, что ему достаточно тех денег, которые она выпустит. Если она при этом обладает монополией внешней торговли и держит под контролем систему цен, то тогда достаточно просто печатать определенно, определенное количество денег с новой символикой и, собственно говоря, запустить его в систему торговли. Самое главное это иметь определенный уровень продовольствия, потребительских товаров, держать на них цены и держать монополию внешней торговли. Спасибо. Да, следующий вопрос. Следующий. Мать испустка операция для снятия генералов которые того, что Горбачеву. Зачем искать усложнять сущность там, где их нет. Просто, как говорится, решили проверить однажды, насколько простирается безлаберность Михаила Сергеевича Горбачева. Вот и появился Матьяс Руст. Его засекли и вели от самой границы. Требовали соответствующего разрешения на то, чтобы его сбить. Но такого разрешения не получили, поэтому он и сел на Красной площади. Спасибо. Следующий вопрос. Если в СССР не было угнетения по национальности, то почему в его конце возникли национальные конфликты? А только потому, что это, извините меня, давняя разработка э, спецслужб Америки. Это из доклада Далли Сатрумана. Когда мы докажем каждой составляющих советской национальности, что она может достойно жить, только живя в своем национальном государстве, тогда мы победили. И они растили, эти национальные элиты. Они их, как говорится, воспитывали, они их соответствующим образом финансировали. Они их защитили в нужный момент. А потом массовое предательство в ЦК КПСС, как говорится, и все, и страны не стало. Спасибо. Следующий вопрос. Я, придерживаясь слева взгляда, и убежден, что рабочий народ должен и обязан бороться за свои права любыми путями и методами. У меня к вам такой вопрос. Я должен, а должны ли рабочие бороться за свои права при социалистическом или советском государстве, если это государство ущемляет права рабочих? Например, снижает зарплату и повышает цены. Ленин, бастующих при социализме рабочих, называл брейкера революции. Но разве социалисты, ущемляя права рабочих, не уподобляются буржуям? Во-первых, коммунисты права трудящих ущемлять не собираются. Это было сделано в Советском Союзе, когда был отменен принцип государства диктатуры пролетариата. Вот тогда номенклатура стала ущемлять, как говорится, соответствующие права рабочих. Сначала, как говорится, существенно потрепал экономику, соответствующими хрущевскими реформами, типа разгона МТС или децентрализации управления образованием самонархозов. Вот тогда, поскольку у нас уже э, руководители страны были уже не коммунистами, они не пойми чем, да стал возможным расстрел рабочих на Поэтому мы и говорим у себя в программе, что коммунистическая партия должна заниматься не хозяйственными делами, не прямым управлением страной, а моральной подготовкой, идеологической подготовкой населения и отслеживанием соответствующих тенденций, которые нужно пресекать или поощрять в руководстве страны. Спасибо. Следующий вопрос. Сейчас во всех представительных институтах власти РФ созданы так называемые советы при президенте, Государственной Думе, вплоть до глав поселковых образований, плюс сами советы из уборных депутатов. То есть власть уже не может управлять по старому без поддержки общественных образований. является ли это фактом противоречия надстройки самой капиталистической системы, как аналогия предвестник революции 17 года? А, интересно, каким образом эти так называемые советы э, управляют чем? -то? Я чуть не обратил внимания, чтобы они как-то чем-то управляли. Говорю, что их решения, как говорится, исполняются. Даже не те Государственные Думы решения не исполняются. А уже о чем говорить тогда, о мелких каких-то струк структурах. Ведь название – это одно дело, а содержание совсем другое. Ведь у нас власть формирует не советы, Власть у нас формирует гарант Конституции, который ни к одной ветви власти не относится. Ему подчиняются все. Он может распустить парламент, Государственную Думу. Он может э, снять или, или назначить, естественно, получив одобрение от э, послушных ему холуев, начальник э, председателя Кабинета министров. Он снимает или назначает председателя Верховного Суда, а поскольку у нас сейчас и Верховные Суды слились, в состав Верховного Суда вошел и Верховный Арбитражный Суд, то на это влияние. Он может очень легко снять и назначить главу Центробанка, если тот осуществляет политику, которая не угодна гаранту Конституции, то лишь президенту. Он формирует государственную власть, а не какие-то там структуры, Кого считает нужным, того назначат. Кого считает нужным снять, того снимет. Причем здесь, извините меня, некие, как говорится, так называемые советы, которые ни на что не влияют и решать ничего не могут. Спасибо. Следующий вопрос. Хочу спросить, почему вы хотите создать не федеративную, а унитарную Российскую Республику? И какой флаг и герб будут государственными УРС... УРССР? Красный флаг с серпом и молотом будет флаг. А унитарное государство мы будем стремиться создать для того, чтобы избежать повторения 1991 -го года. Того самого парада суверенитетов. И когда три сволочи... Взяли, как говорится, под э, шашлычок и коньячок, э, уничтожили СССР. Э, и, естественно, при пропустителе так называемого президента СССР. Ведь то, что это будет унитарное государство, не означает того, что гражданин э, унитарного государства будет лишен каких-то прав и обязанностей по национальному признаку. И поверьте мне, трудящимся любой национальности, которые живут в пролетарском государстве, абсолютно нет никакой разницы, есть ли отдельное его национальное образование или нет. Это больше волнует так называемую антилигенцию, то бишь блудливое сословие которая не может продвинуться из-за отсутствия способностей в общегосударственном масштабе, поэтому хочет быть первым парнем на глухом хуторе, а не там вторым или третьим городе. Вот и вся проблема. Спасибо. Следующий вопрос. В передаче про Хрущева Юлин отнес к Хрущевщине укрупнение колхозов. Почему так, если укрупнение произошло еще при Сталине? Индия, пожалуйста, что значит укрупнение произошло при Сталине? И почему при Хрущеве этого укропления не было? Сталин вынужденно пошел на определенную эту меру из-за существенных потерь во время Великой Отечественной войны. Просто примитивно рабочих рук не было. И при этом ведь велась направление на то, чтобы создать вокруг МТС Город, чтобы МТС сделали градообразующим предприятием, созданием полностью городской инфраструктуры, то есть жилья, детские учреждения, школ, высших учебных заведений, театров, кинотеатров, парков культуры и так далее и тому подобное. Для того, чтобы перетягивать сельскую молодежь и, собственно говоря, таким образом перевести колхозно-кооперативную собственность, собственность общенародную. А у Никиты Сергеевича укрупнения колхоза были с целью уничтожения так называемых бесперспективных деревень. Это было способ решения вот этой проблемы. Спасибо. Следующий вопрос. Вы говорили, что 19 съезд стал съездом раздела партийной и хозяйственной жизни. Хотя, прочитал материалы этого съезда, там не написано про разделение партии и хозяйства. Более, разработкой нового устава занимался Хрущев, и при обосновании смены устава там не говорилось о разделении. Вы материалы съезда видели? До 19 съезда страной управляло Политбюро ЦК КПСС. 19-й съезд это учреждение упразднил, создал президиум ЦК, который должен был руководить работой Центрального комитета в перерывах между пленом. В решениях 19-го съезда партии исчезли секретарии по промышленности и по сельскому хозяйству. Было введено 11 равноправных секретарей. Более того, Сталин обратился к съезду с просьбой освободить его от обязанностей секретаря секториализма, чтобы дать ему сосредоточиться на работе председателем Совета Министров СССР, то есть руководителем правительства. Вам что нужно обязательно, чтобы это было написано? Мы хотим разделить. Или вы умеете оценивать результаты решения съезда и к чему они ведут? Спасибо. Следующий вопрос. Знаете ли вы о Северном Курдистане? Сапатистах, иберийской коммуне. Есть ли у них перспективное дальнейшего развития и почему эффективность труда при децентрализации там больше, чем в СССР и РФ. Насчет эффективности труда я ничего не знаю там. Дело в том, что районы войны, турки там постоянно бомбят эту территорию. Само тем же занимается ИРА. Как уж там идет производство, я не знаю. И надежды Курдов на создание нового государства, ну, не думаю, что это осуществимо. Четыре крупных государства региона никогда свои территории под это не отдадут. Турция, Сирия, Ирак, Иран. И давайте, товарищи, как говорится, относиться к этим вопросам серьезно. Чтобы не задавать такие вопросы, предлагаю заранее посмотреть на карту. География, она, ну, конечно, не дворянская, но очень полезная. И сразу видишь, что происходит в тех или иных районах. И откуда там развитая промышленность взялась, и есть ли она там. Потому что в условиях войны на этой территории вряд ли можно создать какую-то промышленность. Так что постарайтесь на будущее сказки не рассказывать. Спасибо. Следующий вопрос. Во время создания СССР после утверждения Ленинского варианта было ли обсуждение его будущего названия? Предлагались ли другие варианты? Не Союз, а Федерация, например? Или какие-нибудь еще, еще? Предлагалось другое название первоначально. Союз социалистических государств Европы и Азии. Это было предложение Ленина. Но посчитали его слишком длинным и назвали Союз Советских Социалистических Республик. Спасибо. Следующий вопрос. Соркин, кому служишь и на кого работаешь? Служил я всегда советской власти. Работаю я на создание партии пролетариата. Если кого-то это не устраивает, но ну, это его личные проблемы. Спасибо. Следующий вопрос. Пригласите ли вы Алексея Поднебесного? Знакомы ли вы с его критикой феминизма и активной деятельностью? Честно говоря, проблемам феминизма меня мало интересует. И есть более серьезные проблемы, которые надо заниматься в настоящее время. Например, созданием системы пролетарской солидарности. Спасибо. Следующий вопрос. Ваше отношение к передаче в аренду земель Дальнего Востока в долгосрочную аренду и применение китайцами химикатов там? Я уже говорил об этом. По-моему, когда меня спрашивали об инвестициях. Инвестиции разные бывают. Но я к любым западным инвестициям отношусь отрицательно. В том числе и к передачу в аренду государственных территорий, государственных земли российской, И буду, когда смогу этому препятствовать, буду всячески этому препятствовать. Спасибо. Следующий вопрос. Куда девался Медведев? Говорят, спортивную травму получил. А вы что думаете? Меня мало интересуют фамилии тех людей, которые являются ставленниками буржуазии для управления инструментом под названием Российской Федерации. По мне, хоть он завтра порвали, все равно ничего не изменится в системе буржуазной власти. Спасибо. Следующий вопрос. Согласны ли вы с утверждением, зарождаясь из хаоса, общественные отношения выстраиваются в, в органичную структуру человеческого бытия, проходя разные формы развития общества, но а, избавляется от одних противоречий и приобретает другие. Капитализм характеризуется эксплуатацией человека-человека, когда же каждый человек есть хозяин своего труда, это социализм когда один хозяин его труда капиталист или чиновник, это гос или обычный капиталист? Почему так, а не наоборот? Смешались куча пони, люди и прочее, прочее, прочее. Общественные отношения сами не зарождаются. Они зарождаются при борьбе класса. Сами по себе они не появляются. Опять-таки, снова говорю, что при социализме хозяином труда и хозяином продуктов является пролетариат, не отдельный его представитель, а класс. Именно класс создает систему общенародной собственности и общенародные фонды потребления, в которых в равном порядке распределяют основные предметы для существования. То есть жилье, медицину, образование. Заработная плата при социализме ⁇ это всего лишь навсего удовлетворение определенных индивидуальных потребностей каждого человека. Ну, потому что невозможно, как говорится, пока, пока нет изобилия э -э продуктов. Невозможно, кажется, удовлетворить все потребности человека. Основной экономический закон социализма. Это максимальное удовлетворение постоянно растущих потребностей людей на базе высшей тепени. И опять-таки, ущемление прав государства. Государство не является самостоятельным субъектом. Государство – это инструмент в руках правящего класса. Если правящим классом является пролетариат, он, соответственно, таким образом государство выстраивает. Чтобы оно служило не инструментом подавления, трудящихся, а инструментом их защиты. Спасибо. Спасибо. Следующий Спасибо вопрос. вопрос. Что вы что думаете, о Легоре Летова и его левых коммунистических идей через музыку в целом? Ведь многие люди начинают интересоваться марксизмом из-за подобной музыки. Ну, что делать? Я один раз Сидел с ним рядом на четвертом съезде трудовой России. Больше ничего о нем сказать не могу. Музыка его, ну, может быть, она и какая-то там левая, я не знаю. Человек умер. Что сейчас можно о нем сказать? Я, например, ничего не могу сказать. Реального влияния в 90-е годы на какую-то там политическую сознательную массу, его песни не дали. Может быть, из-за обилия нецензурных слов? Ну, может быть, не знаю. Спасибо. Следующий вопрос. Если придут либеральные последователи Навального к власти через несколько лет, будет ли у нас ультралиберализм? Еще раз вам говорю, у нас была и есть буржуазия. У нас при приходе к власти Навального произойдет вливание Российской Федерации полностью в либеральный глобализм. Сегодня в ней еще доживают остатки империализма, которые пытаются бороться против либерального глобализма. Поэтому, что я могу сказать, придет к власти Навальный, не придет к власти Навальный. От этого задача у трудящихся не меняется. Их задача ликвидация буржуазно-общественно-экономической формации, власти капитала на территории нашей страны. А чья, кто будет носить какую фамилию, какая разница? Методы, возможно, будут другие, но и только. А задача-то стратегическая останется прежней. Спасибо. Следующий вопрос. Правда ли, что Хрущев смог прийти к власти только потому, что Сталин в 1936 году отменил систему Советов? И правда ли, что Сталин, отменив систему Советов, пошел против идеи Ленина и создал систему гибель, которая была вопросом времени? Когда, извините меня, по какому документу Сталин отменил систему Советов? Покажите мне, пожалуйста, в Конституции или в законодательстве Советского Союза, что у нас не существовала система Советов. Наоборот. Будем говорить так, тогда самым важным человеком для любого трудящихся, для его защиты, был его депутат. Они к депутату ходили за решением своих вопросов. И депутаты работали рядом с ними, и раз в неделю вели прием своих избирателей. И на запрос депутата обязаны были ответить любые структуры исполнительной власти. Где, когда стали нарушал систему Совета? Кому это приснилось в каком-то бредовом сне? Ну, я так думаю, что не надо употреблять спиртного и наркотиков, тогда дурости такой не будет. Вопрос. Спасибо. Следующий вопрос. А не планируется ли круглый стол по вопросу Лысенко и Вавилова? А то нужно знать, чем крыть либералов. Любимая тема у них, как чувствуется, что лужит сяду? А это, извините меня, на эту тему уже говорили очень много. Вавилов никогда не был генетиком. Он, как президент Академии наук СССР, редактировал Большую советскую энциклопедию. И там о нем есть статья, где он сам себя называет ботаником, который занимался сбором растений. Лысенко в той же энциклопедии 1936 года описан как генетик. А значит, сессия восхнил, на которые были раз разгромлены э, люди, которые предл... утверждали, что никаких изменений э, в... э, с помощью прививок и соответствующих привоев и подвоев нельзя внести таким образом, что нельзя вывести новые сорта. Направо, в 1946 году Лысенко был разоблачен как один из руководителей промпартии наряду с Рамзиным и Кондратьевым. После того, как в 1940 году присоединили Эстонию, и были взяты документы второго отдела эстонского генерального штаба, в которых ясно утверждалось, доказывалось причем, что Вавилов, как говорится, был активным руководителем так называемой промпарки, и что именно через него поступали на Запад сведения разведывательного характера, и обратно шли деньги, поскольку корреспонденция Академии наук СССР, носила статус дипломатической и на границе не скрывалась и не досматривалась. Так что никакой Вавилов не генетик, и расстрелян был за определенную контроляционную деятельность, антисоветскую деятельность, за шпионаж. Спасибо. Следующий вопрос. Какие выборы вы бы хотели видеть в будущем? Будет ли это другая система выборов? Значит, я вижу систему выборов как выборы низового звена а по производственному принципу, когда трудящиеся выбирают депутатов, наполняя сначала нижние уровни законодательной власти. Эти органы законодательной власти делегируют своих членов в более высшие структуры, там городские городские в областные областные в верховный совет таким образом очень легко отозвать депутата который не выполняет своих обязанностей с одной стороны с другой стороны люди будут избираться тех людей которых они знают и уже не обманутых всякие там сыновья юристов и прочие артисты как помню был в лдпр такой депутат Марачев. Который однажды появился на свидании Госдумы со стульчиком нашей. Спасибо. Следующий вопрос. Братцы Ледоколовцев, вы с Родфронтом дружите? Здесь я могу ответить на этот вопрос: что личные связи, да, поддерживаем, как организации, нет. Следующий вопрос. Марк Анатольевич, вы правда верите в план «Далласа», Разговорили, что националистов поддерживали по плану «Далласа». План «Далласа» – это фальшивка же, уже доказано. Интересно, кто это доказал. Как раз наоборот, несколько даже. Он зарегистрирован под соответствующим документом в администрации Соединенных Штатов, под соответствующим номером. Это была записка «Даллеса» на имя Тромана которые очень, например, такие слова, что закончится война, все трясется, уложится, и мы должны перебросить все деньги на, как говорится, моральное разложение Советского Союза, подменить их ценности, внушить им ценности западные, хамство и наглость, ложь и обман станут основой. И что из этого не сбылось? Здесь я немного даже дополню. Как говорится, плана Далиса не существует, но он активно исполняется. Следующий вопрос. В чем причина вашего пренебрежительного отношения к иностранным коммунистам? Не все вели себя как Горбачев, а КГБ пришлось валить Восточную Европу, которая, по вашим словам, была не самостоятельна. Что значит моего пренебрежительное отношение к иностранным коммунистам? Как у меня может быть пренебрежительное отношение к Хонекеру или Чаушевску? которые, как говорится, смерть приняли за свои убеждения. У меня пренебрежительное отношение к тем людям, которые предали коммунистическую идею, которые пошли на службу буржуазии, например, такая как Ангела Меркель, одна из высокопоставленных комсомольцев ГДР. Спасибо. Следующий вопрос. Почему никто из левых партий не осуждает аннексию ГДР? Какие они после этого левые? Извините меня, аннексия ГДР это факт. Можно, как говорится, рвать жилы, выходить на площадь требования, осуждаем аннексию ГДР. Мы же видим другую задачу: восстановление Советской Социалистической Республики в России. А после этого. Будут следующие шаги. Спасибо. И у нас на сегодня осталось 7 вопросов. Следующий вопрос. Можно ли перевоспитать бандеровцев или такие люди неизлечимы? Перевоспитывать можно детей. Вот их можно перевоспитывать. Система коллективного трудового воспитания по методу Антон Семеновича Макаренко. Взрослого человека ты не перевоспитаешь. Спасибо. Следующий вопрос. Читал книжку «Хрущевцы» Энвера Хаджи. Он там утверждал, что Хрущев ему похвалялся, как он убрал и Сталина, и Берию. Наговаривает Энвер на Никитку или нет? Ну, то, что Никита, как говорится, по крайней мере замешан в убийстве Сталина, для меня сомнений нет. И именно поэтому за ним пошли, когда он установил в партии свою личную диктатуру и восстановил пост. Первый секретарь ЦК, который сам же из-за. Спасибо. Следующий вопрос. А, в курсе ли вы про дело НКПСС Александра Тарасова и сайт Джинюст? А, видел ли он их последнюю статью про состояние левого движения в России? А, знаете что, у меня слишком много дел которые, как говорится, необходимо делать сегодня, сейчас, а уж тем более необходимо делать еще вчера и позавчера. Упражнений в эпистолярном жанре самых разных людей меня интересует очень мало. Если люди хотят работать, давайте работать вместе. Если они весь свой пар выпускают свисток, то это их личные проблемы. А по поводу Тарасова что скажете? По поводу, если я не ошибаюсь, ареста и запрета организации? Ничего об этом не знаю. Спасибо. Следующий вопрос. А как заниматься агитацией граждан в Украине? Там, как коммунизм официально запрещен. Есть ли смысл оставаться в этом государстве и пытаться бороться? Или может укреплять пропаганду в РФ? Значит, коммунист должен бороться там, где он живет. Если у него нет возможности делать легально, он должен делать нелегально. А бояться коммунист не имеет права. У коммуниста есть только одно право. Право умереть первым. Все остальное это его обязанности. Спасибо. Следующий вопрос. Правда ли, что, как пишут современные украинские историки, восстание на броненосце Потемкин было не революционным, а как попытка национального освобождения свободолюбивого народа? Так ли это? Значит, восстание на броненосце Потемкин было э, произошло тогда, когда, как говорится, э, за попытку отказаться есть гнилое мясо, и гнилые сухари. Командир корабля своей волей приказал определенную часть матросов расстрелять. Именно за это. Когда они выразили недовольство некачественной еду. И вот когда приказали их расстрелять, Вакулинчук, матрос э, с корабля, э, вызвал к остальной команде, э, как говорится, э, чтобы не давали расстреливать их товарищей. Я не думаю, что он считал, там, что там э, под э, накрытым, э, подготовленным для расстрела людьми под накрытыми полотном украинцы были, русские, белорусы или прибалты других национальностей царская Россия во флот не брала. Он возвал именно к солидарности против произвола э, командира корабля. Кстати, командиром корабля он был за это убит. И броненосец Потемкин, как говорится, пытался э, обстрелять, обстреливать Одессу, вот. но против него вышел весь флот под командованием адмирала Чухнина. Он вынужден был уйти в Констанцию, там э, интернироваться, и матросы с него разошлись. Так что никакой, так сказать, национальной освободительной борьбы украинцев за это не было. Может, кого-то смущает фамилия... Человек, который призвал матросов, броненосцев восстать против произвола офицеров, ну это уже, извините меня, шито белыми нитками и просто притянуто за уши. Спасибо. И последний вопрос на сегодня. Почему Ленин стоял сперва в 1905 году за революционно-демократическую диктатуру и сотрудничество с буржуазией, а не за диктатуру пролетариата? Ну, потому что это был период, когда в нашей стране происходила буржуазно-демократическая революция. Мы имели, собственно говоря, феодальное государство с абсолютистским правлением царя, с самодержавием, с правящим классом в виде дворян. Поэтому Ленин считал правильным Проведение сначала буржуазо-демократической революции, а потом сразу после нее, не отрываясь, пролетарской. Что он, собственно говоря, и сделал в 17 году. Спасибо. Спасибо. А на сегодня все. Спасибо вам, Марк Анатольевич, за ответы. Спасибо вам, товарищи, за вопросы. На сегодня все. До скорых встреч.